Потребовав дань, лют русский били, Сжигая Рязань, башни и церкви в огне и дыму. Это монголы грабят Москву. Путь на Владимир открыт, неизбежность, Орды везде, среди сон русских снежных. Но по следам этой вражеской рати Скачет отряд, и неистов Евпатии. В сердце мещеры, родине предков Путник проходит с опаской редко Кованный чарами меч-кладенец В гиблых болотах бездомных сердец в Воды стекают мои во меги и боли Свободой дурманит убитое поле Они возвратились и нас смерть стоят Мы любые в пати Боец-коловраг Падает войн и снова встоит Скачет Евпатия ряды. Войско и косит ряды Войска редеет вражей Орды Верит Евпатия, стоит Калаврат На земле предков не грех умирать Сердце нещеры бьется сильней В озере нет, нет веры важней И в них этот братья хотелось мне петь кто хочешь, и, спать, и в бою умереть! Большина, гуся, гуся, гуся. Чёрный вором над полем крылами Умер Евбатий, забитый камнями Только останется славная пыль стал на колени грозной баты. Если в Евбатии со мной был ты вместе Место твое было рядом у сердца Но тысячи пились русских сердец В землях Мещеры, где дед и отец и в них это братья хотелось снабдеть за наши Смута и война на земле великоросов, чернозем и где-то за полями с колосом Был рожден воевода, надежда народа, защита и опора от вражеской кодлы Под его кольчугой сила богатырской рати, храборынистов, богатыри в пати Со своей дружины спешно двинулся в Рязань, солнце ворот над землей затянуло За землю русскую, за веру, над знамен знамя, за дочку и за сына, за мать и за отца, мы никогда не отступим, биться до конца. Поет в родной дали Борется Русь моя С Богом богатырь